Сегодня мы поговорим на тему «Великое и последнее отступление». Апостол Павел говорит о великом отступлении, которое придет на землю в последние дни. Что же такое отступление? Это отвержение истины, в которую однажды верили и которую исповедовали. Проще говоря, это отпадение от Божьей истины. Павел пишет об отступлении, которое должно прийти так. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Недавно Дух Святой побудил меня изучать 16 главу Иезекилия, в которой речь идет об отступнической церкви. Когда я читал эту главу, меня буквально потрясла глубина скорби Божьей. Эта глава открывает нам его глубочайшую сердечную скорбь и боль о церкви, которая забыла свои корни и оторвалась от своих славных начал. Согласно Иезекииля, Израиль развратился настолько, что стал блудной церковью хуже Содома. Этот народ, который Бог избавил, омыло, благословил, теперь обратился против Него» отвергнув истину, в которую однажды верили и которую исповедовали. И это отступничество пронзило болью его сердца. Поэтому Господь послал Изекиля к народу Израилю с жестким, обличительным словом. Это пророчество имеет двойное назначение. Оно обращено и к Израилю, и к сегодняшней церкви. Иезекииль начал его с таких резких слов. «Посему выслушай, блудница!» И вот каким было слово Господне – «И проходил я мимо тебя, и увидел брошенную на поле истекающую кровью. «Я спас тебя и возлюбил тебя, и омыл тебя водою чистую, и ты возросла и стала красивую женщиной. «Я осыпал тебя благовониями, нарядил тебя в наряды и в ожерелье, и вступил в союз с тобою, и ты стала моею. «Я прославил тебя». «И сделал тебя известную и уважаемую среди всех язычников». Обратите внимание на то, в каких словах языкиль описывает Израиль в этой главе. Здесь мы видим народ, однажды избавленный от рабства и смерти, церковь, украшенную благовониями возлюбленного, прекрасную невесту. Разве это не описывает Божий народ в наши дни? Мы все были окровавлены, покрытыми проказой греха, когда Иисус нашел нас, Он очистил нас» и сделал нас здоровыми. Он освободил всех пришедших к Нему, сделав нас новым творением, излив на нас дожди благословения и дав нам свидетельство этому миру. Слово Иезекииля к Израилю описывает славные истоки Церкви Иисуса Христа. Когда я думаю о наших духовных отцах новозаветной Церкви, я думаю о слугах, которые отдали свою жизнь в защиту Евангелия. С самого начала ученики и апостолы возвещали всю волю Божью, проповедуя Христа как своего мессию до конца своих дней. Господь изливал обильность своей дары и благословения на ту церковь первого века, и она росла и преуспевала в духе и истине, так что вскоре ее влияние распространилось на языческие народы по всему миру. От корней, заложенных этой ранней церквью, выросло большое дерево со многими ветвями – мы называем эти ветви деноминациями, организациями, братствами, движениями, и они принимают самые различные формы выражения. Баптисты, методисты, пресвитериане, пятидесятники, лютеране и прочие. Рассматривая самое начало этих ветвей, мы видим, что большинству из них дали рост святые служители Христовы. Многие из этих благочестивых основателей были замучены до смерти за свою преданность чистому Божьему Слову. В моем кабинете стоят девять домов Джона Весли, основателя методистской церкви. Я считаю Весли одним из благочестивейших людей, когда-либо живших. Этот человек вопоел о духовном состоянии Англии, Шотландии и Ирландии, молясь за них непрестанно. Его благочестие породило одно из величайших пробуждений в истории. Весли вставал еще затемно, садился на коня и скакал проповедовать шахтерам в 6 утра, пока они еще не приступили к работе. Ему приходилось переносить невероятные трудности в своем служении, а иногда даже побои от толпы. И Все же Весли неустанно трудился, пока не пришло пробуждение, преобразившее британское общество, начиная от тюрем и заканчивая высшими правителями, выведя их из темниц невежества к вершинам Божьего управления». На заре истории Америки методистские проповедники проводили, подобные Весли, собрания под открытым небом, называвшиеся открытыми служениями. Эти люди, как и Весли, горевшие ревность от Духа Святого, путешествовали на лошадях, как странствующие священники по штатам Кентаке, Теннисе и Среднему Западу. Собрания они проводили в сельской местности, созывая всех людей за круги. Эти служения были такими мощными, из такой силой обличения во грехе, что слушатели не выдерживали и падали ниц, сокрушаясь и вопия о прощении. А посмотрите на истоки современного пятидесятничества. Это движение началось в первых годах прошлого столетия в маленькой дощатой деревушке на Зуз-стрит в Лос-Анджелесе. Все собрание состояло из кучки никому неизвестных черных и белых, которые согласились непрестанно молиться и поститься, и это привело к могущественному проявлению Святого Духа. Обличение в этой церквушке было таким сильным, что многие люди просто повергались ниц, как только входили туда. Вскоре туда стали стекаться посетители всего города, чтобы ощутить огонь пробуждения. Потом начали приходить люди издалека, и пробуждение на Азуза-стрит распространилось по всему миру. Из этой крошечной церквушки вышло целое сообщество мужчин и женщин, исполненных огня Святого Духа, служителей, которые не преклонились перед идолами своего времени. Также это пробуждение породило многие передетятнические организации, известные нам сегодня – Ассамблеи Бога, Церковь Бога, Церковь Четырехугольного Евангелия и другие. Как Господь сказал о Древнем Израиле, также Он мог бы сказать и о большинстве этих групп. Я нашел тебя во время твоей нужды, и я взял тебя и одел тебя в одежды праведности, возлюбил и благословил тебя. Ты был нищ, но я сделал тебя благоуспешным, и твое влияние распространилось на народы. Но после этого ты возгордился и начал блудодействовать. Ты злоупотреблял дарами, которые я дал тебе. Ты забыл, каким я нашел тебя, ногим, брошенным и беспомощным». Как написано и при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих, ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и не прикрыта, брошена в крови твоей на попирание. Как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Здесь в нескольких словах выражена общая склонность Божьего народа. Проще говоря, мы склонны к отступничеству. Многие из нас на каком-то этапе нашего хождения с Богом забыли, откуда мы начали этот путь. Мы забыли, что чувствовали, когда Бог впервые освободил нас от греха, очистил, возлюбил и благословил. И потому со временем мы стали теплыми или полностью охладели в нашей любви к Нему. Наше сердце заполнили иные страсти. Слово Иезекииля дает точную картину отступнической церкви сегодня. Посмотрите на епископальную церковь сегодня. Сейчас когда-то благочестивая церковь погрузилась в отступничество. Вот факты, говорящие о том, насколько далеко отошла она от своих истоков. Эта деноминация одна из первых, которая руку положила в сан епископа гомосексуалиста. Некоторые епископальные лидеры пытаются аннулировать божественность Иисуса. Недавно епископы и диаконы Национального совета епископальных церквей постановили, что служитель церкви может толковать троицу, как ему угодно. Бог у них теперь может быть женского пола, Иисус – любящий мыслью, а дух – индивидуальной свободы выбора. Но это же ужасное богохульство. На должность архиепископа недавно избрана женщина, которая объявила о намерении признать однополные браки, и сейчас деноминации угрожает Раскол. По местным церквям урезают содержание, и африканские епископы теряют терпение, крича об отступлении американских церквей. Тем временем ряды этой церкви здесь в Америке стремительно редеют. Посмотрите на состояние Гарварда и Яла, когда-то двух самых строгих библейских университетов Америки. Они были основаны благочестивыми проповедниками сначала как библейские школы, когда-то большие пробуждения прокатывались волнами по этим учебным заведениям, и из них выходили сильные проповедники. А сейчас эти знаменитые университеты превратились в рассадники атеизма, наглых отрицателей божественности Христа. Они превратились в отступнические заведения, далеко отойдя от своих библейских корней. Однако Бог усматривает нечто еще худшее, чем Евангелие отступничества. И это есть разбавленная, лишенная силы Евангелия. Большинство всего Бог ненавидит это теплое Евангелие полуправды, которое распространяется сейчас по всему миру. Это Евангелие говорит «Только веруй в Иисуса и будешь спасен». Все, ничего больше не надо. Оно игнорирует всю волю Божью, которая говорит об оставлении прошлых грехов, о взятии креста, о преображении в образ крестов благодаря очищающей работе Духа Святого. Оно вообще ничего не говорит о реальности ада и суда после смерти. Исаия предостерегает против этого гадкого, лицеприятного Евангелия, за которое так ратуют сегодня люди. Это пророчество прямо относится к нашему времени, поскольку Бог велел ему написать «это на будущее время». «Ибо этот народ мятежный, дети, которые не хотят слушать Господня Закона, которые провидящим говорят «перестаньте провидеть», и пророком «не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное», Предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь с пути, отстраните от глаз наших святого Израилева. Иезекииль описывает такое Евангелие так. «Не отделяет святого от несвятого, и не указывает различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничтожен у них». Он называет такое разбавленное Евангелие – обмазкой, грязью. Другими словами, вы обмазываете стены грязью. Эти стены могут казаться крепкими и красивыми сейчас, но Господь пошлет проливной дождь, и от него стены эти упадут. Бурный ветер разорвет ее. Иезекииль еще тогда вкратце описал те страшные суды, через которые Бог будет говорить своему народу. «Я выставлю на показ твою ноготу. Суровые суды уже на пути, и когда они придут...» Ваше богохульное Евангелие будет изоблачено, как пустое и безнадежное. Исаия пророчествовал, что в тот день поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. И пойдет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Когда придет суд, что станет с теми, кто построил свою безопасность на разбавленном Евангелии? Они будут бегать туда и сюда в поисках истинного слова от Господа, но не смогут найти его. Их отступнические проповедники будут говорить им, «Не надо так переживать. Мир видел подобные этим тяжкие времена и раньше. Мы видели уже многие мировые войны. Все остается так же, как оно было с самого начала. Пройдет и это?» «Нет, не пройдет. Никогда еще не было такого времени, как это. Сейчас мы живем во время». Когда ядерное оружие находится в руках безумных, созданы смертоносные ракеты, способные летать на тысячи миль, грязные бомбы и ведутся бактериологические войны, угрожающие стереть с лица земли огромные массы людей. Точно так же, как Содом и Гамора сознательно пренебрегли Божьими предостережениями и подверглись суду, так и это поколение последних времен будет судить Господь. Однако многие из его судов являются искупительными, и те суды, что постигли эти города, служат примерами для каждого поколения, как написано «как Садом и Гамора» поставлены в пример. В конце 16 главы Иезекииля происходит что-то невероятное. Эта глава – одна из самых больших свидетельств Божьей милости и благодати во всем Писании. Господь говорит, что в то время – как суды его будут поражать землю огнем и яростью со всех сторон, он положит конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. Каждый раз, когда человечество будет проходить через огненную печь гнева Божьего, Господь снова и снова будет совершать свой сверхъестественный труд в сердцах людских, отвращая многих от идолов и ложных богов. Согласно откровению, в то время, когда начнут изливаться эти страшные чаши гнева, на земле будут происходить две вещи. Во-первых многие ожесточенные сердцем будут отказываться покаяться. Мы читаем в Писании, «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над теми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в дела своих. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от Него была весьма тяжкая». И все же Писание говорит, в эти страшные времена другие обратятся к Господу в покаяние. Отступников и охладевших, тех, кто вкусил от слова Божия, Господь обличит и обратит к себе. Тогда сбудется пророчество Иезекииля. Я обращу вас от вашего гордого отступничества. Мы читаем в Писании «Сожгут дома твои огнем и совершат над тобой суд перед глазами многих жен и положу конец блуду твоему». Суды в то время будут настолько потрясающими, настолько глобальными, что все человечество будет знать, что наступило время «покайся или умри». В тот момент Бог будет колебать и потрясать душу каждого отступника, который знал его и отошел от него, и покажет ему, в чем состояло отступничество его сердца. Многие пасторы-отступники будут приведены обратно к Христу, обратясь от своего нежелания проповедовать покаяние и праведность – это будет дело сверхъестественное, проявление Божьей милости, видимое для всего мира. В то время Аллах покажет свою неспособность избавить своих поклонников от сосудов гнева. Вера масс поклонников индуизма будет сокрушена, когда они увидят себя оставленными миллионами своих башков. Воистину, когда весь мир скажет «суды эти сверхъестественные» и миллионы начнут призывать Христа». Мы уже видели, как подобное происходило после опустошительного цунами на Дальнем Востоке. Мы читаем в Езекииле «Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Возлюбленные, это есть все действие Нового Завета, заключенного на Голгофе. Посудите сами, Иисус пришел в мир, который лежал в полном отступлении, умерщвеленным обрядностью, связанной грехом. Он пришел в мир не в ответ на человеческие молитвы, потому что лишь очень немногие искали его. Мир в то время поклонялся идолам и лжебогам точно так же, как это делает человечество сегодня. Израиль пребывает в отступлении. Христово пришествие было чистым актом милости, незаслуженным никем. Я верю, что большой урожай душ еще выйдет из современного Содома. Церкви по всему миру будут благословлены и удивлены тем остатком жаждущих верующих, которые выйдут из каждого народа. Эти верующие услышат голос Господа, говорящий, «Я возвращаю вас назад к началу вашего хождения со мной», и сердца их пробудятся, ответив, «Господи, верни меня к моей первой любви к Тебе». Аминь.